Короче говоря, я решил заняться спортом. Это был отличный 3856 день карантина. Я начинал чувствовать себя как-то вяло и слабо. Я только то и дело, что ел, спал, после чего снова ел, а потом опять ел. Мне это немного надоело я решил все изменить. Посмотрел в ютубе как изменить жизнь и там какой-то дядька продавал курс по изменению жизни за 40 тысяч рублей. Денег было много, так как сейчас кризис и карантин, так что я решил не покупать этот курс. На бесплатном форуме какой-то успешный дядька сказал что чтобы стать успешным нужно заниматься спортом так что недолго думая стер пыль со своего домашнего турника и начал на нем качаться я качался туда обратно уже 10 минут но мышцы что-то не росли и тут я понял что я делаю что-то не так у меня была книга моего брата по тому, как нужно накачиваться но из-за того что он был не особо накачанным я подумал что она не работает решил загуглить упражнения для набора мышечной массы в поиске я увидел капец каких больших ребят и подумал что это очень действенное. у Упражнения. Их программы тренировок стоили 39 999 рублей, так что я решил заплатить 40 тысяч и дать автору на чай. Ну, хотя бы на сахар. Перенялся тренироваться. Там были очень странные упражнения, такие как подтягивание с гитарой и становая тяга дивана. Но я решил, что так и нужно и продолжал делать свое дело. Я тренил уже 23 минуты и у меня все еще не было мышц. Когда-то мой друг Игорь Вайтенга говорил, что для набора массы нужен креатин. Если ты возьмешь креатин. Думал я и в итоге купил 5 килограмм гейнера стал его пить но потом подумал что этого слишком мало и стал его есть ложками через пять минут я лежал без сознания возле туалета и мне хотелось рыгать короче говоря я решил заняться спортом Эй, ребята спасибо огромное что досмотрели это видео до конца и я хотел бы у вас спросить какие ролики подобного формата я могу дальше делать для своего канала потому что формат скетчей мне очень нравится так что напиши свое мнение в комментариях